Минус. Баталл бьет. Угу. Я зашел. Угу. Это в кустове пока. Давай. Опа, по... где-то по нам. Что здесь в кустах. Топори. Убил. Градус. Главное в дом залезть. Ну, то, Внутри беги. Понял. Может быть, бота, или, скорее всего, чувака. Как кто подошел? Понял. А где, примерно, бегал? На втором или на первом? Это нет, нет. Прокинул. Ибо еще одну Их двое. Понял. Значит, чувака. А тебе? Я. Увидел? Нет. Так, что я справа? где спрятать. Я на втором. Понял. Нет, я не рядом. Ты внизу? Да, я он, в этом на улице. А вот. Кого-то убил. Хорош. Так я поднимаюсь. А! Блядь. Дал минус Хорош. Прикрой мне блок. Прикрой, прикрываю. Он вот зашел, в этот, временку. Я здесь тебя не убил это Все, минус Хорош Не, Можно... подожди, я попробую эту комнату гранату кинуть Давай Он кто-то умер Умер да. он, да? Да, да, да. <связывай> <связывай> да? А, по левой стороне. Вот, где выходишь в главный коридор, он по левой стороне. Так, мне вообще хуёво. Я сейчас, конечно, умру. Вот он, ну да, вот в эту комнате. <связывай> <связывай> <связывай>